Продолжай. Рыцари. Конец близок. Бумажный рыцарь. Привет. Пеня ищите. Как ты догадался? Вижу это в ваших глазах, Вы вмешивались в мои планы по всему папиросу и зароту бумажная рыцарь да и за роту но ваше вмешательство закончится здесь здесь я победил неуязвимого тараска вы что действительно думаете, что вы лучше мы стоим на позициях осторожного оптимизма вы глупцы если пришли сюда ставайте свое оружие готовьте заклинание ваши дни в качестве искателей приключений подошли к концу вы видите дьявольское сияние в глазах бумажного рыцаря, поднимающего свой меч. Из густого тумана появляются остальные члены его банды. Это уже серьезно. Лучше артефакту сработать быстро, иначе у нас могут быть проблемы. Я достаю артефакт и громко читаю написанные на нем слова. Хороший стишок. Хотите, чтобы его написали на ваших надгробиях? Ты ничего не чувствуешь? Покалывание, щекотка, хоть что-нибудь. Давайте покончим с этим. У меня скоро деловая встреча. Итак, начнем. Эй, мои огромные бонусы курону. Они испаряются, исчезают. Ох, они тают. Что вы наделали? Артефакт работает. Ура! На ваш отряд напали. И мы проиграли по инициативе. Ну, урон терпимый. Танку, конечно, больно, но не прям так что. Минус 1, капюшон 1000 конечно впечатляет, а они обычные, я то думал это как боссы идут, они обычные, ну это фигня, они сейчас упадут тогда все. Кроме, конечно, бумажного рыцаря, которому бонусы к уронов разработчики накидали. Молния. Ну да, да, да, да, да. Кто бы сомневался, что ты самый хитрый. Убирай. Блин, он ярость сбить никак не может. Офигеть. Слабость осталась. Как ты утомил своими дебафами, а? Тяжелый, конечно. Ты серьезно? Ты не можешь снять замешательство? Очищуете, а? Замешательство, насколько мне известно. Это при разуме. У тебя разум восьмерка. Как ты его снять не можешь, бля? Я понимаю, у тебя разум тройка был бы. Да, блин. Так мы далеко не уедем. У него возвратка, конечно, впечатляющая. Танка его, наверное, бить будет. Удар сто пятьдесят. Что-то мне подсказывает, что мы проиграли. явно неравный. Ну, что-то хотел, он финальный бос. Ну не финальный, он один из высокоуровневых. Капец, у него магия закончилась. Опять ты свою молнию впихнула? как ты подмораживаешь своими заклинаниями а да я угадаю сейчас торнадо будет да Который убивает цели вообще капец ты полстый а вон шел полторы тысячи урона Да, ты свои дебафы вешаешь, как ты утомила. Ладно, не важно. Убери его отсюда. Ясно, с ним в милишном бою драться нельзя вообще, как Эфизуя бить его. Да, конечно, вы нам не дали полечиться. Кто б сомневался? Всплеск лавы. Да кто б сомневался? И мы теперь его фиг убьем. Ой, блин. Не один, так второй, блин. Надо перья еще купить феникса. шарик слез. Да, нужно есть. Вы меня победили, как это возможно? Рецензия к среднему значению, регрессия к среднему значению. Мухаха, ненавистная вторая редакция, наконец, полностью уничтожена в папиросе и зароте. М, эм, ты только что сказал, мухаха, обычно это плохой знак. И мы вовсе не ненавидим вторую редакцию. Еще как ненавидите все ненавидят, дайте-ка я включу конечные титры. Ты серьезно, мы читали правила второй редакции все не так уж плохо, там исправлены парадоксы путешествий во времени и даже есть слабоглаза Что, предатель, я никогда вас не прощу. Похоже, для него это очень щепетельный вопрос. Еще немного поиграем до конечных титров. Может, нам нужно было добавить, что мы играли по правилам первой редакции, потому что проходить кампанию было очень весело. Мы должны его найти и все уладить. Мы не можем так закончить игру. На вас напали. Первая редакция незаменима. Ох, кажется, у нас нет выбора. Кажется, мы ливаем с этого боя. А мы не можем с него ливнуть. А чешуеть. И как нам хиляться? Да, разработчики вообще ни хрена не продумали, блин. И как мы должны по-вашему лечиться? Блин... А... Он нас за один удар убивает. А, и все, да, то есть сбегание никак не котируется, да? Класс, ну все, по сути. А, нет, смотри, есть продолжение. Мы можем отказаться, получается, да? Да, мы могли отказаться. Ну, я не подумал, ладно. Капец, он мне танка просто за один удар убил. Как? Опять этот... Ой, блин... Мы же их убивали! Да шли бы вы гулять, а! В таком... Вы мне взяли... Ой, блин, это пипец какой-то. А ч они такие сильные? Ясно, мы бежим с этого боя. У нас особо вариантов нету. Мы тупо не держим удар. Основной танк не держит удар. Ясно. То есть без фениксов там ловить нечего. Будем качаться, что могу сказать. Это мы еще на плюс 2 прокачались. А если мы бы в, этой, в родной экипировке пришли, мы там вообще бы отъехали, да? Офигеть, можно просто, а? Как они тестировали это? Сколько Фениксы стоят? Мы их не можем убить. Причем Фениксы две с тысячи стоят. да мы приплыли кажется сейчас будем фармить деньги тогда у нас вариантов нет бить тех мобов кого мы еще не убили например можно было не не неандертальцев побить и мухоловок гигантских ну да и у нас в прошлом насколько я помню в каменном городе там же мухоловки это просто капец. Они меня просто ваншотнули танка с первого удара. Что? Как? Офигеть можно, блин. А? Просто с первого удара мне. Первый раунд он меня просто слил. Слили танка. Да, вы просто трендец. ясненько все с вами ясненько а я даже честно говоря не знаю что делать по идее надо качаться Блин, мы так утомимся качаться но нам все равно надо их убивать нам нужно качаться а эта мухоловка гигантская, что-то она вообще офигела, она два дебафа из себя сняла, как ты это сделала? Исчезни, я понимаю, если ты была бы боссом, блин, пульца, блин, офигеть, а. То есть рядовых мы бьем, а босса что-то как-то вообще... Что-то он какая то тяжелая оказался. Мы оказались просто не готовы к нему. Что-то я не понял, почему такую руль большую у них. Мы просто от слова совсем убер не держали. Мы же вроде вели его. Будет такой сильный. сейчас что-то вообще даже не бьется. Что очень странно. Получается, нам нужно много перья феникса много это мягко сказано танку максимальную защиту давать да получается у танка максимальная защита вот у этого максимальное хп Потому что если он не выдержит, то я уже даже не знаю, что нам ловить. Причем у нас получается два затяжных боя. Вот сначала с его бандой бумажного, а потом с этим с боссом еще с каким-то. так называемым гильдмастером, видимо. Который превратится. Блин, сколько же денег надо, а? Шкапец. Получается, нам нужна максимальная защита. Надо.. Чтобы танк просто выживал. Чтобы его за первый раунд не снимали. Потому что если его за первый раунд снимут, мы, конечно, моментально проиграли. Неандерталец. Да, уж блин. Ну, не знаю, что-то мне показалось, они очень сильные. Причем сильные от слова совсем. Я понимаю, вы бы ваншотнули у этого мага, у которого ноль вычет урона. Но ты ваншотнул танка, который самый... Но не самый, у нас самый толстый паладин на текущий момент. Все понятно. Не били танка. Ой, это так они должны были бить паладина. Все ясно. Мы оказались не готовы, в общем. Нам нужно подготавливаться еще раз. Нужно, во-первых, много перефеникса, чтобы воскрешать павших союзников. Блин, да сколько денег надо а? я думал финальный бой сейчас пройдем и все не получилось опять же вот он ему большую часть удара с критического снял это 19 уровень персонаж все понятно нужно больше защиты Эта мухоловка вообще офигевает. Она просто снимает себе все дебафы. Увидел? Как ты это делаешь? Хорошо, давай посмотрим. Так, ты снял себя слабость, это тело. И ты себя снял. Горение, это чувство. Ты хочешь сказать, что ты максимально чувствительная и максимально усложения у тебя максимальное ты серьезно какие у тебя статы расскажи мне а ну у тебя чувство 8 допустим ты бы в любом случае снял чувство 8 потому что ты их в любом случае снимаешь допустим ты снял этот огонь я правильно понимаю Огонь, да, каждый бросок чувств. Ты снял огонь. Но как ты снял слабость? Хотя мы еще не видим, в принципе, может, у него там телосложение под 50, блин. Вот как это работает, я не понимаю. чё за рандомайзер блин? То есть, ой, блин, а. насколько мне должно не повезти, чтобы мы… Да, они, видишь, они постоянно бьют этого воина центрального, ему нужно, значит, максимально этот ставить защиту. Видимо, сколько удар, блин. Поэтому удар 200, а вот поэтому удар 380, даже под 400. Спрашивается, какого лешего? Блин, сколько надо денег формить, а? Елые, правые. О -о -о -о. Ну надо пусть прикинуть, посчитать сколько это будет по цене. Получается надо его переодевать. Надо передевать его. Это не работает. Это не работает. На этого постоянной ярости вешали. идея они оба должны быть в защите так, так, так, так. Значит, получается максимальная защита которая у вас возможно которая у вас возможно нет для фарма пойдет любой для форма подойдет любой а вот для самого боя лучше уже максимальную защиту офигеть они взяли мою пачку положили 160 120 120 ну щит слабый Так, еще нужен один щит. А у нас ничего лучше нет, мы будем ходить Носи щит. А тебе нужно два щита. Так, тебе и тебе нужна еще вещь на этот, на уничтожение урона. Да. Вечно вычет урон. Ботинки. Еще одна, наверное. Капец. Мы казались явно не готовы. Я думал, что быстренько пробежу. Ага, пробежали. У нас, как говорится, спустились с небес на землю. примерно равная сколько пол по 3 ну вот он потолще хотя бы и то мне кажется надо ему эти 300 градусов взять у нас 2000 Давай. а у нас не хватит денег 2 400 да нам не хватит денег офиг с ним раз два Сот монет снять щит. Если они тебя и под этим щитом пробьют, то я чисто я не представляю, что тебе надо давать. Офигеть. Они огонь здесь пылили, офигеть, да. да я конечно недооценил я на эту компанию, морковка, 200 монет дали, и на том спасибо. Вот у тебя броня 1000 Если они тебя по тысячи пробьют, то я не знаю, что делать, если честно. Наверное, надо будет качаться сильнее. Что могу сказать нужно копить деньги по-другому никак это получается копить деньги одевать персонажей максимальный деф так и вот этого тоже максимальный деф одевать. Я других вариантов просто не вижу. Других вариантов я просто не вижу. максимальный уровень но они очень у могут убить цель у нас воскрешение под 2000 называется угу. фарм фарм фарм Но ну, а по-другому никак. Стука сработает слабость. А слабость не работает. Он ну, вообще все дебафы снял. сейчас что делать но ну, нифига себе ты ударчик сделал дыруга косячит еще 800 монет По сути, это самый максимальный уровень персонажа на текущий момент. Они, мы еще и по инициативе проиграли. А чишует, а? Какие же у меня персонажи, блин, а? Безинициативные причем это максимальный деф ты представляешь, а что будет тот босс если начнет бить я не представляю ну, хорошо хотя не одного бьют угу. Да, каркал переключили внимание выжил как это мак выжил удар 500 был серьезно впечатляет у мага защиты вообще ноль ему можно конечно хп дать что могу сказать? Будем фармить деньги. Я думаю, следующее подключение. Либо будем формить деньги на фул. Либо я сам за кадром наформлю и мы включимся, когда уже много денег будет. Поэтому всем пока.